всем привет дорогие мои друзья с новым годом вас уже с наступившим в сегодняшнем выпуске вас ждет производственный календарь из которого вы узнаете какие дни официально у нас в россии считаются выходными днями ну а дальше обзор тех событий которые нас встречают вот в этом новом году поэтому досмотрите этот выпуск до конца не всегда хватает времени бывает что мы сосредоточены на каких-то своих текущих делах когда у вас есть вот такое видео да, буквально там 10 минут, и вы узнали, какой сегодня день, что сегодня происходит в мире, какими энергиями сегодняшний день наполнен, и вы уже знаете. Поэтому подпишитесь, и у вас всегда будет свой личный навигатор в этом огромном пространстве культуры. вы когда-нибудь что ваше настроение определяет цепь событий то есть если у вас хорошее настроение у вас и события складываются так как вы этого желаете и наоборот если у вас плохое настроение и соответственно все события которые происходят в вашей жизни оставляют желать лучшего поэтому в самом начале года очень важно создать правильное настроение вот мы сейчас этим с вами и занимаемся в общем то как обычно да, начинается как всегда с востока и докатывается до москвы Новый год, культурная столица Санкт-Петербург. Помчался дальше, ну а мы остаемся уже в новом году и осуществляем все свои давние планы. Кто-то бросает курить, кто-то э, встает на лыжи, кто-то просто начинает с утра бегать. Все ваши новые начинания в новом году, ну а кто-то отдыхает, отсыпается и, как говорится, по-русски диванит. Съедены уже на сегодняшний день, я думаю, что уже съедены все угощения. Жизнь продолжается в новом 2022 году. Ведь Новый год наступает не в ночь с третьего. 31 декабря на 1 января. Это понятно, что да. Временной рубеж происходит именно тогда, но начинается новый год. Вот сейчас мы с вами в самом начале. Он происходит, вот он сейчас, он начинается. Закладывается фундамент. Самое главное, уже сейчас, сегодня, каждый день согласовываться с этим новым наступившим годом. То есть это как долгожданный гость, которого вы ждали, долго готовились к его приходу. И вот он пришел ну и я тоже причепурилась да, чтобы создать настроение новогоднее, там шарики висят там елка стоит, вот здесь елочка, вот такая елочка у меня модерновая дождиком все украшено новогодним настроением. мы с вами создаем сами и вот здесь в культурном пространстве мы сейчас прямо это настроение создаем как мы знаем, да, мысли притягательны мысли у нас материальны, поэтому все, что мы наматериализуем себе, это вот мы сами себе наматериализуем И вот у меня в руках елочка Она даже еще и горит Вот Видно? Вот Горит. Раз, два, три, да, елочка гори. У меня в руках елка, с которой мы встречаем новый 2022 год. Календарь нового 2022 года, который мы встречаем с елкой. А это президент Российской Федерации, который сдает указ о праздниках в новом календаре 2022 года, который мы встречаем с новогодней елкой. Ну, что же так все сложно-то? Вот так и хочется спросить. Чем просто не сказать календарь 2022 года. Но вот почему-то всегда хочется такое придумать. В общем, календарь 2022 года. Елка. Из постановления правительства от 16 сентября 2021 года под номером 1564 о переносе выходных дней в 2022 году. В 2022 году перенесены выходные дни субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая, с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Поэтому в 2022 году будут следующие дни отдыха с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября. Это еще не все, Так, дорогие друзья, мы в культурном пространстве, жизнь не стоит на месте, культура развивается, земной шар вращается, и мы вместе с миром тоже движемся, и поэтому присоединяйтесь к этой движухе, кто еще не присоединился. Ну а кто уже присоединился в 2021 году, мои дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы на этом сложном первичном этапе верите, подписываетесь и тем самым даете колоссальный поддержку поэтому вы настоящие друзья вы приходите в тот момент когда канал еще только развивается, когда ляпаются первые ошибки когда очень много всяких экспериментов и тем не менее вы подписываетесь и даете вот то вдохновение которое так необходимо для создания канала спасибо вам огромное и вам большая благодарность за то что вы пишете свои спасибо за то что вы пишете свои благодарю энергия благодарность — это самая мощная созидательная энергия и очень Здорово, что мы ее здесь вместе с вами, все вместе запустили. Так что и в этом году, я надеюсь, мы будем вместе, и нас станет еще больше. Поэтому те, кто еще не присоединились, присоединяйтесь. И я хочу напомнить вам, дорогие друзья, есть мир на земле, и это уже хорошо. Это уже нам дает повод для радости. А все остальное, заработать деньги, поправить свое здоровье, на сегодняшний день все возможно, если только захотеть. Мы это уже с вами прекрасно. Знаем. Дальше вот первая неделя января, чем она нас встречает. Хочу обратить ваше внимание, да, вот посмотрите, какой мудрый мир. Уже в начале года, в январе, целая цепь праздников, которые определяют все наше состояние на год вперед. Посмотрите, 6 и 7 это особые праздники для нашей культуры, потому что это Рождество. Там у нас идет сочельник или, там и Рождество пришло, прикатило Рождество Христова. Далее, после Рождества у нас идет приветствие Богородицы, да, когда поются ей хвалебные песни, молитвы высылаются, благодарность за то, что она Спасителя родила сына своего. После этого потом уже проходит неделя, зачельник идет крещенский, и затем у нас идет крещение, то есть очень тоже такой значимый праздник для нашей культуры, для верующих людей. А у нас все равно, ну как бы там не сложилось, в нашем подсознании, в нашем информационном поле все равно это заложено традиции, которые складываются даже не годами, они складываются тысячелетиями, если даже следовать вот всем этим праздникам если хотя бы к ним приобщиться, к Рождеству к Крещению, к Крещенской воды в дом принести, ну, во-первых вы усиливаете свой дух во-вторых, вы укрепляете свое тело потому что это очень э, такие мощные энергии насыщенные дни если взять вот эту энергию то она вас напитывает в течение всего года и защищает тут уже никакие вирусы никакие эпидемии никакие там еще другие напасти и недуги вам уже не страшны и неприятности тоже и опять же если вспомнить что начинается у нас год вот 2 января такое великое событие день памяти святого Иоанна Кронштадтского это такой очень сильный помощник затем у нас 15 января это тоже день памяти Серафима Саровского. То есть, посмотрите, какие очень сильные дни у нас в январе. И плюс, опять же, вот к Богородице мы обращаемся. Еще 25 января у нас День Святой Татьяны. Там еще и Анапритечь есть день. То есть, у нас этот месяц, январь, он очень насыщенный, он очень энергетически сильный. Поэтому обращайтесь с молитвами к святым, с просьбой. Участвуйте вот в этих событиях на год вперед. Защитите себя, своих близких, свой дом. Притяните к себе удачу. Очень сильные, энергетически заряженные дни. Экскурсия, например, в Петербурге. Небесные покровители Петербурга. Это всегда самая востребованная и самая всегда переполненная экскурсия. Потому что у людей есть стремление об этом узнать больше, прикоснуться. Поэтому создаю отдельный плейлист у себя на канале, который так и назвала «Православная культура». Мне бы хотелось и вас еще тоже пригласить к общению на эту тему очень интересна обратная связь от вас новый год нас встречает январем и в январе у нас вот такие события хороший такой толчок вот для того чтобы у вас все сложилось благополучно в этом году не надо забывать и о том что вообще какие события в мире творятся да потому что есть такое наблюдение какое бы событие в мире не было оно имеет какую-то духовность какую то мудрую подоплеку и иногда даже какой-то праздник кажется глупым но если посмотреть суть, да, от чего этот праздник появился, но опять же не случайно, да, в одном месте он зародился и вдруг через какое-то время охватил весь мир. Но это не удивляет? Удивляет, конечно. Очень интересно в связи с этим тоже вот вспомнить о тех праздниках, которые у нас есть. Очень такой важный день для меня он всегда будет важным днем, сколько бы лет ни проходило, так же как и для нашей культуры, вообще для нашей истории. 27 января это день освобождения, день полного снятия блокады в городе Ленинграде. Те знания, которые помогают нам гордиться своей страной, укрепляют веру нашу. К сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов и, и блокадников, потому что жизнь идет вперед. в Петербурге будет опять как всегда салют. Я залюдовал победителям, доблестным войскам Ленинградского фронта. Это великое событие 27 января. Среди событий, которые наитеснейшим образом связаны с природой. 11 января вся Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Историческое событие. Именно в этот день, 11 января в 1917 году, начали отмечать этот день с того момента, когда открылся первый в России Баргузинский заповедник. А 20 января это день, такое интересное название, день осведомленности о пингвинах. Какое состояние на сегодняшний день у пингвинов. То есть это экологический такой праздник, но несмотря на то, что такая череда событий, вот казалось бы, праздничных, не забывает мир и о природе. И наша страна тоже оказалась не в стране. это радует. Ну и, конечно, обзор событий, да, о каждом событии я рассказывала здесь, я, в общем-то, не намеревалась, так обзор да, вот в целом мы знакомимся с теми событиями, которые происходят в январе, 16 января, Всемирный день Битлз. Ну как вообще в этом мире можно жить без Битлз? One, two, Действительно замечательная музыка, это действительно огромная музыкальная культура. Мне очень нравится Beatles. Вы напишите в комментариях, нравится вам Beatles? Или вам все равно? Но я вообще не представляю, как эта музыка может не нравиться. Это огромная музыкальная культура. 16 января мы отмечаем день Битлз. Я тут подготовила такой вот оно изобретение, у меня таких изобретений очень много 17 января это день детских изобретений Бенджамин Франклин родился в этот день 17 января, американский дипломат, журналист, и вот он оказывается в 12 лет изобрел первый ласт которые закрепились на руки и помогали научиться детям плавать было первое его изобретение Но и дети много чего изобретали оказывается в этом мире, и вот этот день 17 января специально выделен в мире, да, как день детских изобретений. Кстати, тот же батут, например, да, вот оказывается, это детское изобретение. То есть, вот так. Что очень интересно, открылся для меня мир детских фантазий, которые вы нашли в свое воплощение. Если ваш ребенок вдруг чем-то горячо увлечен, не мешайте ему. Вдруг он что-нибудь такое изобретет, что сделает наш мир лучше. И вообще, это так естественно для ребенка изобретать. Поэтому вот следите за тем чем увлечены ваши дети. 20 января тоже интересный день. Это день, всемирный день, опять же подчеркиваю, всемирный день любителей сыра. Несмотря на то, что этот день отмечают в отдельных странах, и в Швеции, и во Франции, и в Италии, есть у них свои национальные праздники. Ну а 20 января уже вошел в мировую культуру, всемирный день сыра, потому что везде, практически в каждой стране, включая нашу страну тоже, к этому продукту есть особое отношение и история Говорят, что этот продукт появился там уже 8 тысяч лет назад Кто-то говорит, что и раньше он появился Спорят, Ученые, пока они спорят, мы едим сыр Поэтому 20 января все едим сыр И при этом загадываем желания В интернете часто попадаются даже вот всякие рассказы, как варить сыр Поэтому, может быть, научитесь сыроварением заниматься Откройте свою сыроварню И я буду рада, если ты подсказала идею такую Почему нет? Всемирный день объятия. Он тоже отмечается в январе, 21 января. Что происходит, когда мы обнимаем кого-то или нас обнимают, Взаимообмен такой душевным теплом. Выражаем таким образом свое благорасположение к тому или иному человеку. Такой хороший посыл этого дня. Но опять же, это пошло от студентов американских в 1986 году, когда они начали обниматься со всеми подряд. И как-то это всему миру так понравилось, что праздник охватил быстро. Все Странно стал международным. 21 января Международный день объятия. Январь это все-таки ну, разгар, скажем так, учебного года. Да? Школьники только отдыхают, студенты все учатся, аспиранты все учатся, научные работники работают. В январе отмечается, во-первых, день студентов, да, Татьянин, день, это еще мы знаем как студенческий день. Это уже как-то ну, даже вот всем известно. А вот мало кому известно, что 24 января это день образования. Это причем, опять же, Всемирный день образования, и он отмечается во всем мире. 21 января отмечается как день аспиранта. Интересная цепочка событий. И сюда же к этой цепочке я, наверное, могу присоединить. И 23 января, как во всем мире, отмечается День ручного письма, когда мы все больше и больше времени проводим за компьютером. Вот очень важный такой день день ручного письма, дабы нам не забыть вообще, что такое писать, как писать. Поэтому вот 23 января пишите, пишите письма, пишите записки, пишите дневники все что угодно пишите просто пишите для того чтобы не забыть как это делается просто чтобы приобщиться вот к этому событию это все-таки международный праздник международный день ручного письма День 30 января, когда день без интернета. Разгрузка получается такая эмоциональная, интеллектуальная. Мы просто отдыхаем от компьютера. То есть это 30 января, день, когда мы проводим без интернета, ну и желательно вообще без компьютера. Тогда мы виртуальному общению мы предпочитаем все-таки общение живое. Тоже очень нужная и полезная вещь в мире. 30 января мы отмечаем славянский праздник, прощаемся с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это 30 января. Ну а 1 февраля мы встречаем тигра. Еще один Новый год. Уже будем сейчас, сегодняшнего дня, прям организовывать проводы быка. Это нужно сделать очень грамотно. Это очень важно и необходимо сделать. И последний январский день, 31 января, ознаменован тем, что это день рождения русской водки. В связи с этим хочется вспомнить нашего замечательного русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, который не только создал периодическую систему химических элементов, но и русскую водку. Конечно, какое событие без русской водки? Наверное, китайский Новый год кто-то может быть будет встречать с русской водкой, но лучше, конечно, на мой взгляд, любой Новый год и китайский. Тайский и русский встречать шампанским, а еще же с соком. Но кто-то вот с соком может быть не согласится, но хотя бы с шампанским. Русская водка пусть останется как часть истории, хотя иногда она тоже очень полезна для компрессов. В следующих выпусках. Как правильно проводить год быка, чтобы обеспечить себе удачу на 12 лет? Как правильно встретить год тигра, чтобы расположить к себе хозяина года и обеспечить успех? Каких дней следует опасаться в новом году и что необходимо делать?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 друзья такой обзор мы с вами сделали быстренько галопом по европам что называется пробежались по январю Еще сколько нас ждет событий в течение всего нового года так что самое главное нам самое главное сосредоточиться правильно начать дальше этот год будет для вас удачным запоминающимся и так далее то есть самое главное вот сейчас этот момент начать проживать правильно согласованно с каждым днем с каждым событием которое происходит в в мире ну и, конечно же с православными молитвами праздниками они очень значимы самое время нам начать уже потихонечку знакомиться с теми правилами как же все таки провожать быка тоже очень важно как проводить пока потому что одно дело тотемное животное которое только приходит даже если вы совершили какие-то ошибки как говорят накосячили да там где-то при встрече у вас еще есть целый год чтобы это исправить а вот животное которое уходит уходит на 12 лет и если вы его как-нибудь неправильно проводите, ох, он вам за 12 лет это припомнит. А потом еще вернется через 12 лет. И еще припомнит, тем более бы животное свирепое и, между прочим, злопамятное. Так что давайте мы будем пока провожать достойно. Я надеюсь, что все-таки настроение у вас как-то. Вот новогоднее такое прям поднялось, у вас уже прям стремление уже этот год прожить правильно со всеми ну, вот, начинаниями, со всеми праздниками, совладать со всеми событиями. Мир как хочется прожить полезно этот год. Вам мотивацию дала, хочется, чтобы вы так зарядились, уже двинулись вперед. С сегодняшнего дня прям начали говорить, у меня сегодня самый лучший день в моей жизни. И так говорите каждый день в течение всего месяца. У меня сегодня самый лучший день в моей жизни. Вот это вот просто должно у вас быть постоянно. Вот, ну, постоянно на, у вас в голове вот эта мысль. Вы с ней просыпаетесь, вы с ней засыпаете. Ну и, конечно, читайте молитву Иоанна Кронштадтского, которую я разместила у себя на канале. Ее найти очень просто. Я вас поздравляю еще раз с Новым годом. У меня еще вам есть сюрпризы и подарки рождественские. Так что я не прощаюсь с вами надолго. Как наставление даю, будьте здоровы. Говорю вам пока-пока.